Вы не дали только что договорить на нагибатору. в чем проблема, я не понимаю. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Потому что я, черт возьми, неубиваемый, блин, сукин сын, иди сюда. Решил, значит, братишка Скрэч вернуться в мир красаута и поиграть, и пострелять немножечко на своем же собранном а, автомобиле. Да-да-да, друзья, давно я не играл, и прям-таки аж ностальгия меня замучила, и пришлось вернуться... И поиграть. Сегодня постараемся испробовать по максимуму свой новый боевой транспорт, который я собрал на днях, на которые я а, долгое время фармил. И посмотрим, что же этот новый мой транспорт из себя представляет. Ну, а выглядит он вот так, вот у нас, да. Это, знаете, типичный представитель утюжных особей, да, вот такого вот плана, который я собственными руками скрафтил. Ну а перед началом, ребятки, попрошу вас об маленькой просьбочке. Поставьте, пожалуйста, на этот видос, лайк, прокомментируйте увиденное. И я непременно буду вам благодарен И отвечу на ваш комментарий Для меня сейчас это очень важно Потому что мой маленький канал Должен развиваться А развиваться он, ребятки, может непосредственно Благодаря вам, мои дорогие друзья и подписчики Благодаря вашим лайкам, комментам и так далее Ну а мы начинаем, ребятки Незамедлительно и в бой Так, первый бой У нас, значит, контроль Надо законтролировать три точки и удержать их Так, выезжаем Едем сразу же на левую нижнюю На, на буковку под названием MC. Так, плохие ребята уже нас атакуют сзади, я смотрю, но я еду на С, уверенно, очень, и мне необходимо эту точку отжать. По крайней мере, нужно ее засветить. Так, все, отлично, засветили. Еще один союзник подъехал. И ждем, друзья, когда кто-нибудь вылетит из инвиза. Вылетит ли вообще кто-нибудь? Кто-нибудь встретит ли нас? Так, наши сливаются очень сильно где-то там. Где-то спереди наши сливаются Так, надо быть аккуратнее, ребятки Надо очень-очень осторожно э, Вести себя против противника Так, смотрите, а, значит, у меня, в общем, все есть а, Три самопала, все хорошо, но нет, ребятки, инвиза. Мне сюда в идеале еще какой-нибудь инвиз И было бы вообще идеально Все, выезжаем Так, все захвачено И выдвигаемся просто быстро Я думаю, что сейчас мы их встретим Мы встретим сейчас врага а, Прямо-таки на своем пути Я постараюсь сейчас отъехать По Поширше немножко возьму разбег да, наш противник должен быть где-то здесь И они все где-то в одном месте спрятались Заныкались Так, С отжимают Я так понимаю, на С кто-то приехал Если там один человек, это даже очень хорошо Но судя по тому, как ее отжимают Там не один человек, друзья Там их несколько Так, вот за этим типом мы поедем Потому что там, скорее всего, должны были остаться люди А мы поедем вот за этим типом И постараемся кого-нибудь здесь да завалить Я видел этого танка, куда он поехал И сейчас мы будем следовать за ним Строго за ним, иди сюда Иди сюда, родной! Так, все, отлично, один раз выстрелили и отъехали, за ним мы не поедем, хотя надо было бы, надо было бы поехать за ним, друзья, тут очень много, я постараюсь сейчас здесь повешу, так, секундочку, там нашего раздамаживают очень сильно, и сейчас мы постараемся, друзья, выйдем и наваляем, так, отлично, тут пушкарь у нас. Надо бы ему пушечки-то убирать, но он, он, он, у него получается по нам бомбануть. Так, уезжаем, уезжаем, уезжаем. О, нам все пушки оторвали. Пришло время, ребятки, врываться просто-напросто. Врываться на прополую. Как следует. Вот прям в него, в этого танчика. Давайте, давайте, давайте. Отлично. Удалось мы от, мне оторвать ему несколько деталей, но у нас захватили нашу базу. Не очень-то хорошо, но да ладненько, сойдет. Итак. Так, следующая битва это контроль. Опять три точки нам нужно удержать. А, мы играем, ребятки, в рандоме, в соло. Мы и пробуем, нагибаем именно в соло. То есть не командой, не рейдом, не пачкой, не кланом, а именно в соло. Братишка Скретч играет и показывает игру на своем совершенно новом аппарате. Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Пожалуйста, в комментариях мне напишите, я с удовольствием почитаю. Так, поджигаем мы, значит, эту точечку и смотрим, кто-нибудь приедет сюда или же нет. Если кто-нибудь и приедет, то будет, конечно же, весело. Весело для кого? Для нас или же для них? Так-так-так, секундочку, ждем. Ох, еще один союзник приезжает бодрячком. Товарищи, держимся на точке. Пока что держим эту точку до последнего. А после уже будем выдвигаться. Так-так-так, я смотрю, у нас уже одного слили. прохвост, вот прохвост, а? Вот ты такой прохвост, а? Надо было держаться как-то, не знаю, вместе, а он полез. Скорее всего, это был какой-нибудь копейщик. Так, ну пока я никого... Так, мы, мы, мы уже точку A отжали. Так, надо ехать срочно на Б. Надо помогать. Там, похоже, ее начинают удерживать. Так, С тоже, смотрю, уже держит, Так, где кто? Где кто? Не вижу никого. Пытаемся, пытаемся объехать, ребятки. Так, въезжаем, врываемся. Тут нас точечка Б, она уже близко. Так, так, так, секундочку. Нам сейчас главное ее отжать. Пытаемся, пытаемся, врываемся. Объезжаем сзади. Я сейчас предпочту объехать сзади, потому что мне это необходимо просто, да, въехать сзади. Так, надо срочно отрывать, да, я люблю вот так вот подкидывать их, именно вот этот мой крафт, он позволяет так сделать, отлично, отлично, ну что, попался, да, родной, а, он, он бомбанул, он решил долго не мучиться и бомбанул, ребятки, моя ошибка, что я не уехал из-под него, надо было немножечко отъехать, да, развернув его в противоположную сторону от меня, и надо было его немножечко издалека, да, это моя ошибка, так как я нубас в тросауте, я обязательно поднатаскаю свои навыки попозже в процессе все, ну а так, как говорится, как получилось, так получилось, подвел команду, но команда, смотрю, у меня не из робкого десятка и они справляются более чем... Отлично, да, в этом плане И всех разматывает просто Вот смотрю, у нас, значит, браток 58 Выезжает на него просто-напросто А тут остались лишь одни ошметки, которые сами взрываются Не хотят отдаваться нашей команде Вот так вот, ребятки, мы побеждаем за счет своих союзников Это очень-очень круто Хорошая работа, всем респекты А мы продолжаем следующий бой Ну а пока у нас идет загрузочка, ребятки Пожалуйста, ставьте свои лайки, пишите комментарии Я с удовольствием все читаю и на все отвечу Также напишите э, или скиньте мне скриншоты своих крафтов, на которых вы любите кататься. И мы... Я обязательно посмотрю. Так, у нас опять контроль, едем, значит, на точку А по обычаю. Да, едем, значит, на А, захватываем, а потом уже подъезжаем и начинаем расшатывать. Да, у меня крафт так себе, я знаю, так, так что вы, ребятки, не судите слишком строго. Можно было гораздо лучше собрать, но, как говорится, я его слепила из того, что было, а, а потом, что было, то и полюбила, потому что у меня не было больше совсем никаких деталей. Это вот, там у нас, смотрю уже один, один, это наш клиент, еще один клиент едет, он в инвизе, кстати говоря. В инвизии, в инвизии не, нельзя. Это копейщик, друзья. Это у нас копейщик, которому копию надо оторвать. С ручником, да. Копию надо этому чуваку оторвать. Вот он уже поехал, смотрю, нагибать. Я думаю, что нужно его срочно, срочно, срочно, срочно надо его завалить. Иначе будет нашим парням очень плохо. Я так понимаю, этот копейщик уже въехал в одного из наших. Потому что тут уже здоровски бомбануло. Так, так. Вот этого типа надо срочно цеплять. Он уехал обратно. Он уехал, он видел, что я за ним погнался И теперь мы его добираем Замечательно, так, по одному разматывать их просто одно удовольствие Но разматываю его не я А разматывает его наш союзник Так, едем, ребятки, едем на центр Здесь самая сейчас заварушка огненная у нас начинается И мы сейчас постараемся здесь как-нибудь сзади объехать Вот там вот стоит жирный тип вдалеке Я сейчас постараюсь на него выехать И как-то с ним разобраться, да, расквитаться Он меня, я так понимаю, уже увидел И что у нас происходит, ребятки? Начинаем его потихонечку раздамаживать отрываемся пушку оторвали так в следующем пушку надо отрывать срочно срочно друзья срочно вот этому пушку надо оторвать отлично отрываем пушку еще одному без пушки они вообще просто мертвый груз да друзья следующего начинаем добирать так этого надо взорвать срочно пока он не бомбанул всю нашу команду так этот тэндзинви запускай выходит не стесняется так у тебя еще пушка есть да отлично у тебя тоже пушечку надо забирать не стреляй ты по мне очень сильно я у тебя сейчас тоже пушечку отожму ты уж смотри а, да да да вот так вот так все надо уезжать срочно меня подсадили как-то странно нет он сейчас бомбанет и меня сольет зараза такая. Да, у меня там баки, короче, он меня настиг врасплох Ну а мы все равно побеждаем благодаря тому, что наша тактика оказалась немножечко получше, чем у соперника В любом случае, набираем количество опыта Плохо то, что мы не получили бензинчика за этот бой Ну да ладно, давайте, ребятки, врываемся в следующий бой Как тебе этот бой, кстати, братишка, дорогой мой телезритель? Напиши, пожалуйста, в комментах, понравилось или же нет Ну а я продолжаю Играть в кроссаут, да, соскучился я по этой игрушечке, давно не заходил, и я продолжаю играть на своих ржавых ведрах, которые я собираю вот этими вот собственными а, руками, да, сейчас у меня крас, как вы видите, на трех самопалах, вот такой вот, да, а, катит бодрячком едет, да, единственное, что у него нет, это огромный его минус, я знаю, это и у него нет инвиза, я со временем постараюсь это все дело допилить, так, один проехал, я смотрю а, туда на правый фланг, так, ждем, пока здесь стоим и смотрим, кто у нас отбился. Ищем заблудшую овцу. Вот она, заблудшая овца. В инвиз, по-моему, ушла, да, насколько я, насколько я понял? А, это нашему просто колеса оторвали. Да, я думал, что овца ушла. Ага, вот он, вот он, вот он, значит, крафт. Надо срочно его вылавливать. Таких надо отлавливать с Да-да-да, так, иди сюда, иди сюда, родной. Отлично, попался, Да. Зря ты выехал сюда, ну да ладно, это уже твоя ошибка. Так, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. С той стороны, похоже, выезжают, да? Так, секундочку, ребятки. Да, команда у нас попалась бо более-менее активная, но а, команда соперника, смотрю, осторожничает. Они не собираются выезжать слишком быстро сюда. Так, я слышу, что здесь кого-то пилят. Надо срочно выезжать и помогать, потому что это без меня не должно обходиться ни одно ближнее столкновение. Потому что в ближнем столкновении именно я и должен тащить. Так, они нас пытаются растянуть. Они, нифига себе, они уже сколько уничтожили наших Так, попробуем, ребятки, отъехать немножечко Так, попробуем сейчас отъехать И попробуем вот здесь вот подержать немножко Так, секундочку, здесь что у нас происходит? Там никого нет, так, появился, значит, вражеский крафт И пробуем, ребятки, пробуем, выстреливаем его Отлично, он, ага, этот крафт, значит, у нас основан Я вижу на чем, так, меня пытаются взорвать Отъезжаем немножечко назад Вот сюда вот, да, и теперь надо вперед подъезжать Подъезжать надо вперед, тут нас двое И нужно сейчас и прям выносить так, выносим прямо сейчас, отлично, взорвали, отлично, отлично, и меня тоже зацепили. Так, секундочку, выносим, выносим этого гада, выносим как можем, но я не могу, ребятки, ехать, у меня все поотрывали. У них крафты все на комбайнах практически, и они просто в ближнем бою выносят. У меня пока что комбайна нет, но они, видите, как бы бодрячком наших догоняют и просто-напросто выпиливают. Да, необходимо от таких крафтов уезжать на как много на дальнее расстояние, но у меня не получилось, да, в ближнем бою комбайны, они будут пободрее, чем мои дробовики. Ну или им просто у меня крафт пока еще такой корявый, что у меня в ближнем бою просто-напросто разбирает. Не повезло в этом бою, повезет, как говорится, в следующем. Поехали дальше. Играем на четырехтысячном ОМИ. Я вижу у команды соперников все тоже за четыре практически, за исключением одного. И играем опять-таки на той же самой карте. У нас захват. Нужно захватить базу противника. Так, выезжаем аккуратненько. Я так понимаю, мы стартуем с той же самой позиции. Так, выезжаем, ребятки, аккуратненько, выжидаем, так, я смотрю, уже пульки летят в мою сторону, а мы пытаемся, так, вижу, уже даже два крафта едут, и можно их уже спокойно отрезать, так, вот тут, по-моему, на меня кто-то поехал, один из них, о, это у нас, это я, это я так и знал, что это у нас чувак, который, так, отрываем ему все, успел, оторвал, это у нас был копейщик, так, Секундочку, еще один копейщик, друзья. Копейщики меня просто на раз разобрали, но ничего, мы выходим в гараж и начинаем заново совершенно новый бой. Главное, это не унывать и главное, каждый раз вырываться как в первый раз. И главное, нанести по максимуму дамага в нашего соперника, чтобы ему пусто было, да, после наших с вами атак. Ну что ж, начинаем, ребятки, новая боевочка и у нас захват а, вра вражеской базы. Да-да-да, сейчас мы снова ворвемся и разнесем их в пух и прах. Так, секундочку, надо аккуратнее... Да-да-да, нужно, главное, придерживаться тактики э, игры за, м, напри, за, например, утюг, на котором я считаю. Подождем здесь, постоим. Хотя нет, это плохая, наверное, идея. Никого мы здесь не наждем. А может быть и насждем. Так. Никого вроде... Опачки, вот с той стороны я вижу много кого. А мы заедем, похоже, сюда, наверное, да? Сюда наверх. Может быть, здесь кто-то у нас и найдется. Нет? Пока никого не вижу. Так. Кто это здесь стреляет у нас? Так, бодренько. Так, главное не перевернуться. Ой-ой-ой, как накидывают. А сейчас по мне начнут накидывать. Зря я встал. Ах ты, -мо, попал! Да, неужели? Давай попробуй еще разочек. О, попадает, отлично. Так, попадает он, отлично. Так, еще раз попал. Молодец. Айда, молодец, да. Я тут рискую, конечно же. Я пытаюсь их вытащить на себя. Но у меня не получается, да, получается у меня здорово вытащить на себя и меня взрывает. Ничего страшного, ребятки, в гараж и заново. Каждый раз, как в первый раз, не стоит отчаиваться, ведь у нас а, много раз мы можем выходить в бой. Так, ну это так себе лирика, не очень-то а, продуктивная, но мы все равно, ребятки, держимся, мы выбиваемся каждый раз со своего гаража и снова едем в бой, снова в атаку. Ну что ж, у нас захват, нам необходимо захватить вражескую базу. Так, выезжаем. Мы бодрячком, мы заряжены и готовы. Крафт у меня так себе собрал из того, что мог. Все, ребят, наша главная задача это ворваться как можно сильнее и раздамажить как можно больше. Секундочку. Ракеты, ясно. Так, о, это наш клиент. Иди сюда, родной. Опачки подзорвали меня немножечко, но это ничего страшного. Мы не такое переживали, отлично! Отлично, отлично, отлично Они не такое переживали Кто-то там в нас стреляет, но у них плохо получается в меня попадать Потому что я, черт возьми, неубиваемый, блин, сукин сын Иди сюда, так, этих дронов можно вынести Нельзя по мне стрелять Зачем он по мне-то стреляет, я не пойму Да, там, там у нас едет ботовод Но против ботов у меня, кстати, хорошо работает мое оружие Так, вот этого типа надо срочно догонять он далеко сейчас не уедет, да, и пытаться вынести надо с Вот этого тоже, типа, надо выносить. Пока у меня все дробовики на месте, попытаемся сейчас все это дело мы расшатать. Так, уже оружие у тебя испепелено. я так понял, да. Так, ботов надо, кстати, тоже взрывать. Они на Так, вот эту мелочь всякую, которая здесь катается. Ты кто такой вообще? Тебе пора давно уже взрываться. Ты почему не взрываешься, да? Так, отлично. Вот и взорвался. Наконец-таки. Главное, чтобы у меня все колеса были на месте. Так, выезжаем, ребятки. Выезжаем. Так, о, бочка мимо. Этого надо, типа, срочно, срочно. У него бочки по... Да, Он бочки выкидывает Перезаряжает и бочечки кидает Так, догоняем, от меня не уйдешь Иди сюда, гад такой, иди сюда, ползучий гад Сейчас мы с тобой разберемся Отлично Че, мало тебе? Еще хочешь? Сейчас, сейчас, подожди, я тебя догоню Я тебя сейчас догоню Я чертов сукин сын, я тебя догоню Понимаешь, чувачок Иди сюда, чувачок, сейчас я здесь уже Я уже здесь, я уже за тобой Так, где он? Я что-то не могу его найти ага, вот он едет, тут нас двое так, эти, эти, эти должны взрываться, по идее, ракета Почему они не взрываются? Так, кто в меня? В меня свои стреляют, так, все, ты не желез Ты тоже, кстати, сейчас будешь не желез слышишь? Ты не на того нарвался, иди сюда, иди сюда, родной Сейчас я тебя расшатаю, да, друзья Последний фраг остался, у нас все три дробовика на месте Сейчас ему, ребятки, точно будет хана Так, едем за ним, у нас все еще колеса есть Так, куда, куда, куда он уехал, а? Куда же он уехал-то, не пойму я Ага, вот он, ребятки, едет Он едет на нашу базу, по всей видимости у него такое нехилое оружие, как я погляжу, да? Надо его срочно выносить. И Вот это оружие, кстати, с ним любит вот так вот кататься. Его просто едут, едут спереди, да? И просто-напросто пытается. Так, выносим его оружие, выносим пушечки. Это надо все у него убирать. Да, кстати, очень быстро меня разбирает он. Но я не позволю себя забрать. Надо, ребятки, оставить кпшечки хоть немножечко. Чуть-чуть, да, друзья, это, это было важно, потому что я должен вывести хоть чуть-чуть бензинчику. Да, 15 бензина мы выносим, плюс мы еще, ребятки, оказываемся самым лучшим игроком в, да в данной битве, набивая вот такую вот статистику. 4 убийства, 2 в помощь и 1400 очков. Ни у кого, ребятки, в данном бою больше очков вы не видите, потому что мой крафт, он немножечко эффективен. Да, сейчас я качаю, значит, ветку Мусорщиков, и мне в скором времени должны дать нормальный отвал, с помощью которого я организую себе такой утюг, который будет тащить, тащить и фармить для меня ресурсы. Да-да-да, друзья. Ну что ж, дорогой зритель, вот такой вот у меня крафт. Пожалуйста, оцени по пятибалльной шкале. Мой крафт, он тебе как, он вообще нравится 5 это максимальный балл, а единичка, естественно, единичка Оцени, пожалуйста, в комментах, а я посмотрю Сейчас я, наверное, отправлюсь за проводами, да, потому что очки Ома моего крафта позволяют фармить провода Едем за проводами, друзья, поехали Так, у нас захват, нам нужно взять э, вражескую базу под свой контроль Выдвигаемся Все соперники, я смотрю, у нас за 4000 Ома, и это очень-очень круто так, где же, где же они? А ну-ка, давай, показывай мне их, выводи уже по одному, выводи всех строится. Сейчас буду разводить здесь демагогию в этом плане. Так, иди сюда, ты кто такой вообще? Иди сюда, говорю, ну-ка, я тебе сейчас пропесочу. Ты кто у нас такой? Он отводит специально меня подальше. Так, а ты кто такой? А ну-ка, давай, иди сюда. Сейчас мы покатаемся специально. Так, у тебя пушечки, да, я смотрю. Иди сюда, так, секундочку, ребятки, отъезжаем, не даем врагу как следует сконцентрироваться. Отбиваем ему все его причиндалы. Так, я уже без пушек смотрю. А, что-то быстро меня отбили вообще. Ну как же так-то? Так, так нечестно, друзья. Так нечестно. Как вот мне быстро так отбили вообще все мои а, Все мои стволы. Я вообще не понимаю. Так, ну что ж, в гараж тогда. И еще раз будем ждать. Мы сейчас долго. Поэтому выходим. Нам все равно дали два матка провода. Но мы начинаем. Нам нужно больше. Ну что ж, ребят, продолжаем соло игры в игру под названием Красаут. Продолжаем фармить. Наша основная задача нафармить как можно больше металлолома. Выдвигаемся. Выдвигаемся, друзья. Попытаемся сейчас закаруселить кого-нибудь. За... Где противник? Так, вижу цель. Я смотрю, дерзкая очень цель. о это свой. Так, нужно тебя срочно, срочно... Так, это дрон. Надо его срочно убрать. Так, секундочку, секундочку, друзья. Главное это не врываться слишком близко. Что-то мне не верится, что он здесь один, этот тип... Надо его выносить, отлично. Дробовики делают свое дело. Так, секундочку, тут кто-то, по-моему, объезжал, да, ну все. Сейчас один на один будет битва жесткая. Так, где у меня одно колесо вообще? Когда мне успели? колесо оторвали, а? Так, здесь кто-то есть, я вижу. Так, секундочку, секундочку, я не успел договорить. Я не закончил еще. Так, выезжаем дальше, сейчас меня, думаю, еще разок дол долбанут. Кто-то уже нашу базу захватывает, точнее он просто по ней прокатился и уехал дальше помогать. Так, секундочку, секундочку, я тут еще не закончил. Так, я уже здесь. Так, секундочку, так, ты у нас, наверное, пока подожди, так, ты тоже подожди, что-то тебя, смотрю, много тут пушек всяких, да, интересно, надо тебе их подбивать быстренько, так, секундочку, куда ты, стой, стой, стой, я еще с тобой не закончил, так, ладно, у меня два колеса всего осталось и я легкая добыча, я легкая добыча, интересно, можно ракеты с дробовика отбивать или же нет? Так, там кто такой? Осталось настроить Три героя, ребятки, тащут эту катку до последних сил. Из последних сил, вообще. Три самых лучших героя. Это я, и еще два моих напарника. Так, попытаемся расшатать этот крафт. У меня еще есть дробовик, один. И не получается, друзья. Чуть-чуть мне не хватило. Прям самую чуточку, чтобы затащить этого гада. Ну ладно, мы в этот раз не смогли, в следующий раз обязательно сможем. Так, продолжаем, ребятки, врываемся в новый бой с новыми амбициями. Так, наша задача захватить как можно больше проводов, вывести как можно больше ресурсов с этой битвы и, естественно, накопить на новый крафт. Так, выдвигаемся, ребят. Ну а вы пока ставьте свои лайки, пишите комменты на этот счет, что вы думаете, свои размышления. И братишка Скрэч непременно всем ответит, мы врываемся потихонечку. Так, вижу, что они идут по правому флангу, попытаемся сейчас мы их опередить, вроде кто-то в меня стреляет, но не попадает, ни разу не попал ты, чувачок. Так, наши все поехали на центр, я же постараюсь сейчас объехать, ага, вижу, там их тоже целая куча, кстати, по этой стороне их очень много едет, я сейчас постараюсь вот так вот объехать, оп, да, их очень много здесь едет. Нам надо сейчас срочно вот так вот объехать. Ох, как много! А? Не попал, не попал, не попал. Давай, иди сюда. Я тут их немножечко по каруселю. Я смотрю, все тут едут на меня. С этой стороны, их очень много. Я выезжаю на центр. Сейчас постараюсь загаситься среди своих, пока меня не замесили. Я думаю, что у меня это получится. Скорость-то моего а, трактора максимальная развивается. Поэтому мы едем сейчас, дам нашим ребятам поработать. А сам, сохраняя свое преимущество вооружения, я... О, как нарвался я. Я сейчас постараюсь заехать сзади. Все, пришло время, ребятки, врываться и выезжать откуда-нибудь сзади, из-под тишка. Так, так, так, секундочку. Ищем, ребятки, мишень. Ищем себе цель. Ищем себе кого-нибудь, кого бы можно было вынести. Тут кто-то есть, определенно. Вот они. Вот они. Здорово. чё, Прям вообще попал тебе в тютельку, в втюльку да? А ну давай. Ах ты ж, -мо, я тут такое дело делал, а меня кто-то взял и подзорвал. Ну так нечестно. А вот этот тип с тремя осами, да, стандартной комплектации просто взял и всех зашатал. Ну как же так-то, а? Хоть бы предупреждал. Предупреждать надо, когда сзади заезжаясь. Он просто без предупреждения. Увидели, взял, заворвался и взорвал меня. Так, ну вот что он делает. Что это за танцы такие здесь с бубном, что за пляски, я не знаю, народное творчество какое-то. Ну да ладненько, ребятки, потихоньку я смотрю, осталось, ребятки, равноценное количество игроков. С стороны врага 3-4 человека, с нашей стороны тоже 4 человека. Я смотрю, у наших есть все шансы. Да, 2, 2 человека осталось. Это, ребятки, благодаря тому, что я очень хорошо отвлек на себя внимание. И благодаря этому наша команда победила. Да, можно и так сказать, да-да-да. Кто-то должен обязательно рисковать, а кто-то должен всегда быть... Поддержка. Ну что ж, ничего страшного, ребятки, слились сейчас, обзатачим в следующий раз Вот такая, ребятки, тачка играя в кроссач и использую, ребятки, испробую свой новый крафт а, Новый крафт со старыми дырками, если его так можно назвать Так, погнали, ржавое ведро, нельзя стоять на месте, в этой игре надо двигаться Поехали, поехали, капец, какие только крафты не встретишь здесь Так, все, ребятки, у нас захват точек, точнее контроль Необходимо захватить три точки Давайте сначала начнем с точки под названием «С» Кто, кто интересно сюда еще приедет кроме меня Пока никого не вижу Но сюда по идее должен приехать какой-нибудь копейщик Да я его жду Я его уже жду с распростертыми объятиями Когда же он ворвется Так а я прямо в стену въехал Так отлично все наши здесь на центре Как так то нельзя давать захватить точки Две сразу Как же так то ребятки поехали надо врываться Надо врываться А то две точки у нас сразу же отожмут И все их она нам Все ребятки надо, надо прямо сейчас уже врываться Определенно... О, как тут их много-то! Так, надо бы уехать срочно с линии огня и заехать сзади, да. Очень плохо, когда сразу две точки они начинают захватывать. Все, я врываюсь. Ах ты, плохо врываюсь, а! Надо лучше врываться. Так, секундочку. Отбиваем оружие у тебя. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Блин, хорошо же был, хорошо же стоял. Так, так, так, давай, давай, давай, Ротой! Сейчас мы у тебя тут все конечности твои подшибаем. Че, присел, да? Давай, давай, родной, давай, давай, ты попал прям туда, куда надо. Ты в зоне Ксандера. Так, секундочку, как так-то? Вы не дали мне договорить, чуваки. Вы не дали только что договорить папки на Гибатору. В чем проблема, я не понимаю. В чем проблема? Ну что ж, давайте еще разочек прокатимся, так сказать. Да, мы сейчас э, не совсем удовлетворенно прокатились в прошлую каточку. И сейчас у нас новый бой. Постараемся выбить максимум, да, выжать максимум из своего танка, не до танка. И посмотрим, что у нас получится, друзья Делайте ваши ставки, затащим или нет Пишите в комментариях, обязательно Ставьте лайки и поддерживайте братишку Скретча В его начинании А он будет радовать вас годным контентом Все время Так, все, ребят, стоим здесь Ох, плюшка пошла уже И ни в кого не попадает Секундочку так, сюда мне... В меня тоже кто-то... Как так-то? Кого-то кого уже завалили. Так, вот этого надо типа расшатать, а мы... А, почти упали. Нифига себе, еще одна плюшка прилетела и почти попала. О, а вот это попало. Ну, ничего себе. Какая точность. Вы смотрите, какая ювелирная точность. Давайте попробуем прокатимся. Секундочку. Так, отлично. Еще один выстрел был. Отлично, отлично. Так, сюда еще, смотрю, летит какой-то выстрел, но попадает. Никуда не попадает. Так, здесь у нас, смотрю, уже заезжает, заезжает похоже, да? Здесь... Ох ты, надо помогать срочно! Кто такой? Ох ты, секундочку. Ой-ой-ой, почему я почему я попал в него, а? Я в своего попал. Я должен был в него попасть. Ну да ладно, так, там кто-то еще стоит. Секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Я только прицелюсь. Подождите, подождите. Так, ты кто там такой? О, еще один. Да, здрасте, здрасте. Сейчас мы попробуем с вами разменяемся. Так, секундочку. Так, тебе тоже получается. Ох, как быстро-то! А? Я даже не ожидал. Вот это удар, вот это взрыв. Это просто было бомбически. Ну как же так-то? Вы понимаете, что сейчас произошло? Меня просто расшатали. Ну ничего. Ничего, расшатали в этот раз, они расшатают в следующий. Поэтому начинаем следующий бой, друзья. Ну что ж, как наш транспорт, как наша развалюха покажет себя в этом бою, сейчас продемонстрируем, ребятки. Врываемся просто беспринципно и выносим всех подряд. Выносим мы только в наших снах, а пока что просто врываемся, друзья. Врываемся и гасим. Так, секундочку, мы уже недалеко от нашей ключевой цели. Так, вот там должны быть наши враги. Никого не вижу пока что. Я тут стою, значит, простреливаем местности. И никого не вижу Но я там вижу пока что катаются только наши Так, вот он, вот он, выехал враг, стреляем туда На упреждение и не получается у нас выстрелить нормальным образом Ну да ладно, сейчас попробуем съедем тогда Я так понимаю, там как будто бы лагают наши соперники Сейчас мы выйдем и накидаем им огурцов пачечку, лови давай, ты голявщик хренов Так, тут кто такой вообще, не понимаю я Что за расклады такие здесь жесткие а Ну-ка получай, как много ботов Так, так, кто там сзади меня отшибает так, секундочку, поставим еще раз задницу, чтобы уж отшибли мне по максимуму. Так, кто-то там настреливает. Ой-ой-ой, это у нас тот самый человек. Так, секундочку, дайте мне вот в этого прицелиться. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, все, надо съезжать срочно вниз. Там еще один с дробовиками, отлично. А мы уезжаем, ребятки, у нас сейчас скорости получится побольше. Так, этот меня хрен не должен догнать. Сейчас мы пушки развернем. Дадим ему вот так вот в глазик прямо. Так, еще раз разворачиваемся. Не должно так быть, не должно. Как он меня догоняет? Вы посмотрите на него. Все-таки он с дробовиками. Он не должен меня был догнать. Как он догнал-то, я не понимаю. У меня должен быть крафт очень быстрым, но у меня скорости немножечко не хватило, к превеликому сожалению. Блин, капец, у нас сегодня жесткие бои, и меня выносит каждый раз. Педобиров слишком много, на самом деле, в, в красауте, если что. И таким новичкам, как я, здесь просто трудновато выживать. Но ничего, ребятки, мы держимся, мы боремся, мы не сдаемся. Именно так и надо играть. В настоящем хардкорном стиле. Так что выезжаем, друзья, на точку А и захватываем ее. Так, нужна помощь, мне говорят наши союзники. Я, наверное, последую сейчас совету. И выезжаю тоже на... Центр и сразу же помогаю там. Так, секундочку. Что здесь такое? Какой какой, какой штык слева? Что-то там говоришь на такое. Так, секундочку, я уже здесь. И мы стараемся сейчас здесь всех расшатать. Так, вот ты кто такой, а? Ты давно уже не получал плюх, да? Я смотрю. А ну-ка, получай плюшечку. Так, стоять, стояба. На, получай еще пушкарь. Ты пушкарь, я пушкарь. И вместе у нас банда просто. На, держи. Отлично, попала тебе, да? Так, откатываемся. У меня осталась одна пушечка. Я откачусь, пожалуй, вот сюда. Безопасное место. Здесь меня точно никто не найдет и никто не достанет. Ха-ха-ха. Так, секундочку, выезжаем, разворачиваемся И даем хедшот. отлично Но правда с хедшота с нашего почему-то не вынесся этот враг А мы, ребятки, сливаемся Но ну, ничего страшного, мы сделали для своей команды максимум Мы отвлекали, как могли, внимание нашего противника Но у нас ничего не получилось Но это, ребятки, не беда, не стоит отчаиваться Выходим в следующий бой и начинаем бомбить в следующем бою Начинаем бомбить в прямом смысле этого слова Потому что мы играем сейчас за пушкаря У меня крат за пушкаря и сейчас я буду... Буду этим крафтом пробовать нагибать. Просто в ноль слив каждая игра. Ничего страшного, друзья, такое тоже бывает. Нужно просто это принимать как есть, как определенное должное и закономерное. Поэтому выезжаем, не стесняемся и вырываем просто все в клочья у нашего врага. Все, ребятки, в гоу-гоу-гоу, в, го, в бой, поехали, поехали, друзья, не ждем. Надо просто, надо просто рашить, я уже понял Не нужно стоять, нужно рашить Так, подумаешь, отбили мне мой шарик, мой мячик Ничего страшного, едем дальше Так, смотрим, как разворачиваются события Там, там, там кто-то стоит уже, ну ничего страшного Там у нас стоят одни лишь боты Так, держи, получай По Получилось, да, получилось Так, едем дальше Тут кто такое у нас, а? Ты кто такой у нас? На, держи. Ты бытовод, да? Сейчас мы тебя быстренько разберем, бытовод. Ты кто такой? На, получай. Отлично. Тому накидали, другому накидали. Мы внесли, ребятки, по максимуму вклад в дела нашей команды. И благодаря этому наша команда обязательно затащит. Учитесь, смотрите, учитесь, дорогие телезрители, как нужно играть в кроссаут. На минималках, точнее, на минимальном стиле с минимальным количеством деталей, с минимальным оборудованием. Вы, ребятки, будете таким же нагибатором, как я, так что не стесняйтесь, смотрите, играйте точно так же, как я, берите пример, и вы обязательно будете папками-нагибаторами со временем. Не все сразу, но со временем. Главное это не сцать. Иногда просто просав в начале, ты уже не успеешь на то, что будет в конце, и тебя в одного, одного уже сливать будет полная целая команда вражеская. А так как я немножечко там кого-то отвлек, это уже, ребятки, большие определенно... А плюс, смотрим, как наши союзники здесь бьются. Один, к сожалению, наехал не очень хорошо колесиком, да. Его здесь можно очень сильно, он очень быстренько в задницу отпердолить, если что. Потому что он здесь стоит так классно, но он решил себя не давать в обиду и решил сразу же слиться. Так, ну а мы ждем, ребятки, пока наши союзнички попробуют вынесут здесь всех. Да, ребятки, вот я про это вам и говорил. А, прежде всего, нужно отвлекать внимание на себя. И это, ребятки, определенно залог успеха всей твоей команды. Видите, у врага осталось двое, у наших осталось двое, правда, немножечко калеки, но я думаю, эти калеки у нас а, справятся определенно. Да, ребят, давайте, тащите, тащите и еще раз тащите. Осталось совсем немножечко огонь. И все, смотрите, орудия отлетели, он уже просто бесполезный шлаг. И осталось еще в одного попасть. Отлично, как хорошо действует пушкарь, да, у него очень хорошо получается. Второй почему-то ему не помогает. У пушкаря еще есть снаряды, он выстреливает еще разочек и Попадает. И это, друзья, очень круто. Единственное, могут быть проблемы у него сейчас вот с этим типом, который пытается постоянно заехать под него, под нашего пушкаря. И он сейчас его сольет. Да, друзья, сливается наша команда. Я, я, конечно же, надеялся, что она победит, но мы сливаемся. Ничего страшного, слились сейчас, значит, затащим следующую каточку. Ну что ж, вот такие вот у нас жаркие, ожесточенные бои сегодня были в Красауте. Что вы, дорогие телезрители, думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, стоит ли мне выпускать видосы такого формата? И стоит ли вообще играть в Красаут дальше? Непременно мне об этом сообщайте. Но и для того, чтобы у братишки встречи была мотивация по Красауту дальше пилить видосы, давайте наберем на это видео хотя бы 350 или 400 просмотров. И, ну и хотя бы каких-то 50 лайков, и братишка Скрэч будет продолжать пилить видосы по красауту, играть и нагибать на своих умопопорочительных крафтах. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!